Привет, друзья! Сегодня я делаю школьный бантик на резинку. Для этого я взяла атласную ленту шириной 38 мм, можно и 4 см и мне понадобились 5 отрезков длиной 8 см. Еще понадобится лента из органзы с атласным краем. Нужны тоже 5 отрезков. Ширина этой ленты 25 мм. А длина этих отрезков тоже 8 см. И сейчас я подготовлю эти отрезки к дальнейшей работе. Накладываю белую ленту поверх синий по центру. И теперь огнем зажигалки оплавляю срез и таким образом соединяю два отрезка. делаю со всеми кусочками. Для удобства в дальнейшей работе желательно соединить срезы, сложив ленту пополам. Теперь эти готовочки я буду прошивать по основанию делаю 6 уколов иголкой можно сразу протянуть нить а можно сделать немножко по-другому прошить одну петлю и затем вторую. В таком случае видно, что вы подставляете эти петли и сгибы у вас на одном уровне. Вот здесь вверху нам нужно, чтобы уровни были одинаковыми. Вот так. Все детали прошиты. И теперь можно закольцевать нить и стянуть ее. Стягиваю здесь очень плотно, чтобы в центре не оставалось отверстия. Это нижняя часть бантика. Для второй части бантика я беру только ленту из органзы. 5 отрезков длиной в 7 см. Складываю эти отрезки пополам и обрабатываю срез. Теперь прошиваю основание. На этой ленте я делаю четыре укола иголочкой. Выравниваю уровни. И тоже плотно стягиваю нить. И для верхней части бантика я беру 5 отрезков ленты из органзы длиной в 6 сантиметров. Повторяю те же самые действия. И у меня уже готов верхний, верхний ярус бантиком. Теперь сделаю серединку для банда. Я беру проволоку толщиной 0,3 мм. И понадобится 15 бусин диаметром 4 мм. И одна бусина диаметром 6 мм. Нанизываю 5 бусинок на проволоку. Отодвигаю их от края проволоки примерно сантиметров на 15-17 Затем делаю вот такое колечко или лепесток и закручиваю его. Теперь на свободный конец проволоки я опять наберу 5 бусинок. Опять делаю колечко или лепесток. И теперь уже готовый лепесточек первый я держу чтобы он не крутился а новый лепесточек закручиваю и теперь возьму последние 5 бусинок делаю то же самое но теперь левой рукой я буду держать два готовых лепестка а третий новый вот так обкручиваю и получается у меня трилистник свободный конец проволоки я завожу в центр вот его вывожу на лицевую сторону и теперь прикреплю большую бусинку. Получается вот такой цветочек. Это и будет серединка банда. А эти два конца проволоки я вот так закручу немножко и обрежу. Как видите, у меня специальных инструментов нет для такой работы. Пользуюсь тем, что есть под рукой. Теперь этот хвостик внизу нужно просто придавить к основанию. Вот такая серединочка. Теперь подготовлю основание для бантика. Беру фетровый диск диаметром 4 сантиметра, обычную китайскую резиночку, и репсовую ленту шириной в один сантиметр. На фетровом диске нужно сделать две прорези, а дальше вы все сами видите, все как обычно. Теперь соединяю все детали. Части банда приклеиваю так, чтобы лепестки располагались в шахматном порядке. Приклеиваю бантик к основе, теперь нанесу клей на низ серединки и приклею в центре. И получаются у меня вот такие бантики. И обязательно получится у вас. Всем желаю творческого настроения. С вами была Ирина. До новых встреч!